очень интересно ваше мнение по поводу поговорки дважды в одну реку не войдешь вот если были уже отношения с одним человеком но обстоятельства заставили расстаться нужно ли возобновлять эти отношения вновь в случае если мужчина ушел от женщины и вернется к ней то можно в случае если женщина ушла от мужчины и хочет вернуться к мужчине никогда не возвращайтесь почему Мужчины не прощают, они вас загрызут, они, мужчины и так склонны к тому, чтобы подавлять и а, доминировать жен, над женщиной, и обязательно, обязательно этим занимаются. Почему? Ну, мужчины, как бы, такая, такой элемент, они больше дают, знаете, а женщины больше принимают. Почему? Ну, это связано с половыми признаками. Uh, именно поэтому мужчины и женщины они по-разному воспринимают поэтому если вы ушли от мужчины и хотите вернуться то лучше этого не делайте а если вы мужчина если мужчина ушел и хочет вернуться можете смело его принимать потому что женщина умудряется принимать любого быть верными любому и так далее поэтому два раза в одну реку так. Можно. татьяна лайкова прошла ваши две ступени правда бесплатно могу я быть вы уже ученица школы я еще моя дочь хочет развестись с мужем своим встретила другого человека хотелось бы знать с кем она останется